Очист��, чашка сладкого чая, тарелка лапши. С этого начинается День у жителей Лхасы. Ян Лхас с детства любит искусство и в течение многих лет полностью отдавалась учебе. Она всегда мечтала организовать выставку. Наступил день открытия. Похоже, фестиваль стал настоящим праздником. Никто не предполагал, что эти странные работы смогут найти отклик у большого количества людей. А у посетителей чайной появилась новая тема для болтовни. Искусство и жизнь повстречались в стенах чайного дома и пространстве жилого двора. Янулха осознала, что она была принята родным городом.